В Сочи, ноябрь, марафон. Иду за номером. Он счастливый обладатель уже выходит. Сейчас я получу номерок. Мне дадут номерок. 5363. Привет. 5363. Улавки отдельно. 381 город на позавчерашний день. 15 стран на вчерашний день, а, в том числе а, среди нас кто-то будет из Кении. Я этого человека не знаю. Реально, наверное, Кинейка приехала к нам. Наверное, будет рубать завтра. И наши против спортсменов показывают, как бегают в Кенийцы. Ну вот на экспосочие здесь у нас лидирует просто топ-лига. Это один из моих любимых магазинов. Они практически на всех, на всех марафонах да. присутствуют. Да, на наших марафон следствия мы на всех присутствуем. Также мы присутствуем на массовых марафонах. Это да. питерский-казанский марафон мы присутствовали. Ну и на серии Росаров в России, ну, именно в крае нашей Казанске, мы присутствуем на каждом сарке. Да. Вот. А вот если бы здесь была Ирина, она бы точно мне какие-нибудь новые кроссовки продала бы. Но Ирина, нет, она бы лжа да, воспитывает, да. да Ирина а мы где? можем, ну, да. Иру мы уже поздравим, уже семью молодым мы можем поздравить с рождения ребенка. Ирина, мы тебя поздравляем, ну, я в том числе, да. А Дима-то меня отговорил от Косова, сказал, что все у меня в принципе пока хорошо, но я ухожу с покупочкой, я вот решил себе такой рюкзачок купить. В общем, не знаю, хороший или нет, и прям, наверное, с ним и побегу в сочинский марафон. Давно я хотел ну, его пробежать, да, и посмотреть, как Я скажу, Диме и высшей лиги большое спасибо. О, спасибо, То, что к нам да. приходите. Да. Ирины нету, но... Есть Давид, который меня знает, помнит. знаю. <смех> да. У вас везде, везде, Все везде есть mettушарь. высшая лига. И какой марафон не бежишь? Мой самый любимый магазин на АЭСПА. Самая любимая Ирина. У него уже муж и ребенок. <смех> Теперь Давид мой любимый. <смех> и в общем, ну я, блин, я чертовски доволен, потому что это реально сложный марафон. И мне кажется, я показал лучшее время в сезоне С учетом этих горок да, И горки, погода Шикарная, обалденная Сейчас вот реально хочешь пойти в море окунуться Вот Я рад, Александр, что я тебя встретил Приезжай с тобой. У меня в планах приехать, да, пробежать На что у нас полдитик будет 24 февраля Опа Топ Лига Клаб Топ Лига Клаб, да, и мне очень нравится Топ Лига Я вот сегодня бежал В, в этом самом рюкзак рюкзак жилетка, который купил накануне, прошел бы в испытание, расскажу отдельно. В общем, все шикарно. Сочи, Краснодар, дартов всех ждут. Здесь Здорово, просто к нам зашибись здесь, зашибись. Я думаю, как бы делать это регулярным этот марафон, потому что закрывать беговой сезон здесь просто шикарно, шикарно. Правда. У вас снег, мороз, а у да, нас солнце, а здесь солнце, купаться можно хорошо. Лето продолжается. Бегайте, бегайте в Сочи, здесь круто. Ну вот, как то все уже убежали. И... понеслась Понесла душа в рай. поздно вот нажал кнопочку. Фух. И вот, буквально 600 метров от старта, нас ждет сюрприз. Подъем в горку с уклоном. Что-то говорили 12-16 градусов. Вот блин. И также будет 4 раза. Называется дорога к Богу. Подумать о вечном. Да, здорово к Богу, так ведь назвали. Сверху там храм. Есть возможность подумать о том, зачем ты здесь. В этот раз, со старта у меня все вышло более-менее организовано. Я стал рано, и до старта было близко. И пришел все временно, но потом что-то время потерял. Пока разобрался, где камера, как туда сдавать. встретился с друзьями, получил подарки. Повнимался, пофоткался. Короче говоря... Вау! Когда пришла очередь... <кхе> ...двигаться к старту... Как всегда в туалеты была очередь не сказать что большая но в общем стартовал я уже потом и тихонечко я начинаю нагонять всех тех кто не спеша бежит при этом темп это здесь не очень высокий у этой группы 6 из 30 я думаю примерно дорожки плотненькие и потихонечку толпа будет рассеивать. Вот небольшой спуск. И надо накатить, накатить и нагнать все то, что потеряно на этом подъеме. Тык, тык, тык Вот так вот. Все, накатываем, накатываем. Пока вниз. Надо накатить. О, какой большой спуск-то. Прибавляем. Это вам не подверской. Ух! Руки расправили, полетели. Блин, так классно. Правда, потом за это придется расплачиваться подъемом, видимо. Мы столько бежим вниз, что я боюсь представить, какой будет после этого подъем. Просто. Просто будет нелегко. Похоже, сейчас начнется. Подъем. Говорили, что он не очень... Типа, не очень большой уклон, Но, блин, большой-небольшой. А в горку тащиться нужно. Как шикарно лететь с горки прямо в море. Но нас, скорее всего, завернут куда-нибудь. Конечно, ни в каких других городах, наверное, ни таких хитых нет. В Москве в Питере точно нет. Блин, как хорошо. Свежий морской воздух. Притягивающая гладь воды это чтобы нам было хорошо бежать. Впереди я вижу песерский флажок. И это радостное известие. Если я догоню первую песера, то это уже будет хорошо. Ну вот мы нагнали первую группу беговых туристов. На 4.30 эта группа бежит. Да, мне надо быстрее. Ну, сейчас немножко с ней паровозиком пойдем. И вперед! Ты же блин, я думаю, сейчас развернемся. А нам еще в горку пилить. Да, помню, Померяли этот крюк на трассе. Ну ладно, потом накатим. А сейчас типа работаем. Четвертый километр. Да, похоже. И 13-4.15. На Надо его будет догнать. Что-то такое далеко до него. Ну, правда, еще еще 4 километра. Ни хрена тут не срезать. Здесь надо честно все отработать. Потому что вас мониторят. Ну, а теперь надо накатывать, потому что вниз. О! Я думаю, что моя такси мне поможет. Ну, а здесь просто красиво. Мы бежим по какому-то мосту. Горы. Справа. Лево в море, солнце светит, в спину, ветерок обдувает. Ну, в общем, трасса здесь состоит так, из подъемов и спусков. И очень редко встречающихся прямых участков. А вот это супер приятный сюрприз. Я догоняю следующую песню, это песню на 4.15. Ну что, просто шикарно. То есть есть шанс... Если я на этих горках не устану, сделаю хороший результат. А у нас опять горка. И мы накатываем, накатываем, накатываем. Осторожно. Спасибо. Не все на пояс, сумки удобные. Как сумка-то? Ничего? За, за, сзади сумка как будто бы сейчас отобьет всю пятую точку, нет? Да, да нет, все нормально. Нормально? Она там как-то амортизирует, короче, вот это получается отдельно от меня полипает. Mm -hmm. а, а я вот поэтому не было. люблю сумки а, вот большим только весом. Только, только купил. А. Ну, сейчас и поворот, а нет, тебе, блин, петля в другую сторону. И крючочек какой небольшой. Блин, ну как красиво, пальмы, крова, красота. Море, море далеко, правда, сейчас к нему повернем, еще пару поворотов, и первые закончится. закончится. <ролевые> ну вот, завершается первый круг, десятка уходит направо, на трассе будет посвободнее. Ох ты, Далее! какой мэн стоит. Половинка налево. Да. Ну что, пошли на второй круг. Ну что, за первый круг Гармин показал 102 метра подъема и 97 метров спуска. Странно, конечно, должно быть одинаково, но, блин, 100 метров вроде немного, а столько горок за просто за 4 круга-то. Теперь мы представляем дистанцию. Бежать будет легче, но вот Через 600 метров нас ждет а опять а дорога, а -а -а -а -а. дорога. С к богу суклону 16 градусов копим силы ну вот начинается горка кто-то радуется товарищ сельников из Тюмени, рада О! блин что то на втором круге она не так резво заходит, как хотелось бы. Ну ладно, хорошо, она одна такая большая. Просто сбавили скорость. Давайте, давайте, Весело, народу стало меньше. Через круг, через круг отсеются половинчики и станет совсем. Ну как вам такой спуск, а? Можно накатить вполне. Только потом придется расплачиваться подъемчиком опять. Ну вот, полумарафонцам привело счастье. Они идут на финиш. А мы заворачиваем на третий круг. В рамочку. И начнется подготовка к подъему Почему-то сейчас третий раз. Эта горка кажется просто отвесной. И этот трэш какой-то вообще. А! Ноги уже не хотят в горы идти, типа не могут. Такое чувство, что на черном круге я пойду пешком. Ой, блин. Приличных слов нет. Постараюсь воздержаться от реальной передачи своих ощущений от этого подъема. Тут, блин, а мы бежим. Не едут. А, мы бежим. Ну все, 10 километров от воздуха до последнего подъема. Правда? Вот здесь очень активная группа поддержки! Поддерживают меня! Я очень много времени потерял на этом пункте питания, вообще уже давно не ем. Но блин, тут не апельсины такие, да? я не мог остановиться. Мне прорекламировали. Я как припал, мне кажется, я 4 апельсина уже заживал и не а хочется. На наны, есть. Сейчас у вас будет новый э, старт, старт, да, да, да, да. пункте да. питания. Но, честно говоря, это стоило довольно это очень вкусно. Да, я не знаю, волшебные апельсины. Так да, хорошо да, зашли. Да, да. Ой, очень много времени я потерял на этом пункте питания. Потому что.. Потому что, блин, дорвался до апельсинов. Это что-то невероятное. Такие вкусные. Теперь нагонять придется. Но я надеюсь, что апельсины дело справят. У меня жор проснулся, видимо, загорок. Сейчас придется прибавлять и мчаться. С другой стороны, может, и отдохнул. В общем, вообще я не планировал есть на этих пунктах питания. А тут как-то удержался. Так, блин, хорошо пошло. 25 километр. Подъем ощущается все тяжелее и тяжелее. Если до этого еще можно было на них работать, то будем сейчас работать очень тяжело. Фух. Да и на спусках нагонять уже непросто. просто я потерял время, пока жерал с апельсинами. Ну, простите, удержаться держаться не мог. В конце концов, бегу не на рекорд, а в удовольствие. Да, догнать Уже и финиширует. Но мне еще рано, еще 10 километров с половиной. О, кошмар. Ну вот, последний раз мы на этой, блин, дороге к Богу, которую я бы на самом деле назвал Уберите детей от экрана, пиздец, горка. Особенно когда бежишь ее в четвертый раз. Как здесь кто-то умудряется бежать? Ах, я слава представляю, я вот пытаюсь шевелить ногами. Только шевелить проще идти. А, но не хочется переходить на шаг. Фух. Короче, мораль такова. К таким забегам надо готовиться. На халяву такие горки не пройдут. Сравнены просто так не прыгнуть. Никак меня не догнать! Этих пейсеров. Мчатся они. Бодрые. Привет, привет. привет! Ой, как же мне вас догнать-то, а? 3-6 километров позади, помимо Гармину. Примерно так похоже на правду. Перейдет 5-километровая отметка в 10-километровый круг. Везти типа осталось 5,5. Нет, 42,2. Да, 10,5 круг. Да, 5,5 осталось Эти подъемы кажутся бесконечными То есть если первый круг ты Примеряешься, на втором кайфуешь На третьем охреневаешь На четвертом Трасса с подъемом превращается в ужас Подъем, спуск Уже нет разницы И там хреново бежать И там хреново убежать. Но это все от того, что Нет у меня подготовки, не готовился я к такому набору высоты А всего-то 100 метров на круге или 400 на дистанцию. Блин, но ну это так сильно ощущается, не передать. Но я всем рекомендую приехать в Сочи, пробежаться здесь хотя бы половинку. Но если на половину всего, на десяточку, постоянно время позагораться и купаться. Ноябре тоже можно. Честно говоря, если вы не часы, я бы уже сбился, как, как на каком я круге. Третий, четвертый, нужен мне еще один или Я бегу лишнего. Это транс какой-то беговой марафонский. Но в целом бегать по кругу мне понравилось. Типа один пробежал, три осталось два. И сейчас вообще вроде каких-то несчастных меньше трех километров. И впереди пейсер на 4 часа, которых я так хочу догнать. Ну, очень хочется. Реально его надо догонять до подъема. Да каких-нибудь 10 метров, но какие они тяжелые. Да этой черепашки ниндзя. Я вас догоняю, блин! До подъема! Догнать! Хо! Ура! О -о -о! Привет! Я догнал, догнал, догнал! О, же, да? Ура! Хо! Теперь задача не отстать, а на финише сделать рывок и обогнать! Супер! Сейчас самое время не, не, рывок. не, сейчас после, горочки, после можно. горки можно, да! О, ладно! Поддержимся за черепашкой ниндзя. Это придаст мне. Привет, Приветствую! Это очень приятно, это силы. А вы-то что отстаете, парни? Давай, давай, ну, давай. Форсажику перед финишем. Все, прямая. Сейчас за поворотом. 3.53 на моих часах. Остались несчастные. Метры просто очень маленькие. Я думаю, не больше 500, То есть это будет лучший результат сезона. Наверное, я надеюсь. Сейчас мне скажут, поворачиваю давай на финиш. О, в отрыв ребята пошли, а? Какие молодцы. Диана! что-то осталось. Яха! Как это классно! Яха! вас! Яха! Яха! Яха! Яха! Привет! Половина? Что там за флаг у тебя? Это мой флаг. Что написано? Можно посмотреть в Ютубе. Видео заберем. Фок пробег? Да, фок пробег в Ютубе. -пробег. Это какой-то блог, наверное. Да. Хай, Ха, я обогнал песера на 4 часа, ура! Ура! Самоварчик какой здесь поставили. Пробежать в Сочи и не попить Краснодарского чеку – это преступление. Ну вот, марафон позади и очень хочется окунуться в морскую воду. Прям очень сильно хочется окунуться. Просто зайду и выйду. Волны, конечно, восчистили. Надо как-то по-быстрому это сделать. Полно. Остыл мало все уже. О, холоднее как чем вчера утром. Ну, наверное, просто я остыл уже. А вообще хорошо. Фух. Почувствую себя человеком. А. Вот и закончился для меня сочинский марафон, Опа. нет у меня фотки с ним другом. вот, я должен выиграть по всем расчетам из 4 часов, я поздно включил а, запись на своем гармине. на сколько-то метров, поэтому по нему я вроде бы даже меньше прижал, чем нужно, но я очень доволен, это было шикарно, это было классно, это вообще это круто, и надо бежать в Сочи, это хорошая традиция завершать беговой сезон в таком классном месте. Но, блин, надо тренироваться, чтобы бежать в Сочи.